Храни веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере.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 Представьте себе на мгновение тот славный час, когда Израиль стоял в безопасности на другой стороне Красного моря. Тысячи людей выстроились на берегу, смотря на разворачивающуюся сверхъестественную сцену. Быстрые морские волны погребали великую армию фараона. Это была ужасная картина. Кони ржали, солдаты кричали, колесницы не двигались ни в какую сторону. Люди старались глотнуть воздух, а потом все равно скрывались под водой. Тысячи тел были покрыты бушующим потоком воды. Приблизительно полтора миллиона израильтян смотрели на происходящее. «Шестьсот тысяч мужчин, — говорит Писание, — и, вероятно, около девятисот тысяч жен стариков и детей. Я представляю себе этих людей просто пораженными, падающими на свои колени, поднимающими свои руки в прославлении, ошеломленными созерцанием проявления Божьей силы. Сестра Моисея Мариам повела сотни танцующих женщин с тимпанами в победоносный марш. Грохот тысяч тимпан сливался с десятками тысяч голосов восклицающих Асану, если бы вам пришлось побыть в том месте в тот самый день и час, вы бы могли спросить любого израильтянина, невеличественно ли это, великое чудо, наверное, произвело такое впечатление на вас, что вы уже никогда не будете сомневаться в Боге, независимо от того, что вы встретите на вашем пути. Почти с уверенностью можно сказать, что ответ был бы «да», «да», «как может кто-нибудь сомневаться в Боге, который только что похоронил целую армию». Он – Бог, творящий чудеса. Мы никогда не видели что-нибудь подобного, похожего. Мы никогда больше не будем сомневаться в нем. Эта великая вера в Израиле длилась ровно три Дня. Я считаю, что народ израильский хотел верить Богу всем своим сердцем, и они были даже убеждены, что будут. Известные мужчины и женщины, а также все начальствующие и старейшины желали прожить свою жизнь полностью доверяя Ему. Они в самом деле намеревались пройти каждую милю к обетованной земле полными веры и войти в нее, говоря. Мы видели десять наказаний Египта. Мы видели, как Бог чудесным образом разделил Красное море и истребил наших врагов. Мы были свидетелями всех тех чудес, которые Он сотворил. Кто бы хоть-нибудь, когда-нибудь смог усомниться в таком великом и всемогущем Боге. То же самое происходит и сегодня. Почти все истинные последователи Христовы, хотят доверять Богу до самого конца. Мы все хотим прожить жизнь, исполненной верой, никогда не сомневаясь и никогда не робща. Мы говорим, я видел чудеса в своей жизни, я переживал свое собственное Красное море, как я могу сомневаться в нем, когда он совершил все это в моей жизни? Разрешите мне спросить вас, думали ли вы, когда-нибудь, что в один день вы можете оказаться в положении неблагодарного, ропчущего, сомневающегося Израиля. К сожалению, многие христиане в эти последние дни уже уподобились Израилю. Библия заявляет, что в последнее время многие потеряют свою веру, оставят свою первую любовь. Они окажутся в пустыне сомнения и неверия. Спасенные, но несчастные. Апостол Павел писал к Тимофею, «Храни веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Павел написал эти слова вскоре после Пятидесятницы, почти сразу после того, как Бог могущественно действовал среди них, и Он говорил, что многие уже потерпели кораблекрушение из-за неверия. Сам Иисус сказал, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Другими словами, «Когда я приду за своим народом, найду ли я истинную веру среди них, в их сердцах?» В одно время я с трудом мог понимать эти слова. «Как же, Господи, посмотри на всю великую веру вокруг!» Столько много людей ходят в вере, говорят о вере, проповедуют веру. Есть даже так называемые служители веры. Тогда Господь напомнил мне, из 600 тысяч израильтян, которые решили доверять Ему до конца, только двое сохранили свою веру. Вот именно 599 тысяч. 998 потеряли свою веру. Только Иисус Навин и халев верили и никогда не сомневались, и они были теми из всего общества, кто вошли в обетованную землю. Все остальные израильтяне, от 12 лет и выше, все те, кто были свидетелями десяти наказаний Египта, прославляли Бога за освобождение на берегу Красного моря – умерли в неверии, в пустыне, недовольства и ропота. Это проповедь о том, как человек может быть спасенным и все-таки очень-очень жалким. Я хочу поговорить с вами о том, как вы можете освободиться из ужасных ус и, однако, никогда не войти в полноту Христову. Факт является фактом, что многие христиане проводят всю свою жизнь, блуждая в пустыне, пораженной депрессией, страхом, беспокойством и неверием. Первое, вам нужно знать, что означает обетованная земля. Это не небеса, как многие думают. В день, когда израильтяне вошли в Ханаан, начались войны, а мы знаем, что когда мы войдем в небеса, все войны прекратятся. Скорее всего, Ханаан представляет собой полноценную жизнь, то есть жизнь с избытком. Ханаан представлял собой страну, где течет молоко и мед, а это обозначает обильное благословение, жизнь тихую и безмятежную, освобождение от всякого страха. Возлюбленные, наша обетованная земля сегодня это Иисус Христос, живущий. В нас. Он является нашим наследием. Мы покоимся в Его верности, мы наслаждаемся Его присутствием, и мы радуемся в Нем во все наши дни. Бог никогда не имел определений о нас, чтобы мы блуждали в пустыне пустоты и сухости. Через Своего Сына Он дал нам жизнь с избытком, жизнь, свободную от всех волнений и забот. Это жизнь, полностью преданная в руки Божьи, доверенная его любви и его воле. Но по причине неверия израильтяне послали двенадцать доверенных мужей разведать хорошую землю. Я часто удивлялся, зачем было им посылать разведчиков, если Бог уже сказал им, что земля — это хороша и что она принадлежит им. Это произошло из-за страха. В страхе они послали двенадцать, и десять из них возвратились с младушным ответом. Они стали рассказывать истории о гигантских людях, хорошо укрепленных городах, неопределимых препятствиях. Они предупреждали. «Люди, которые живут там, подобны Исполинам, мы же, как саранча перед ними, эта земля поедает живущих на ней». И только двое из разведчиков, Иисус, Навин и Халев сохранили свою веру в Божье могущество и силу освобождать. Они свидетельствовали, мы сможем идти против них, если Господь будет милостив к нам. Они достанутся нам на съедение. Как вы можете сравнивать этих исполинов с нашим всемогущим Богом? Но это же ночью десять других мужей пошли от шатра к шатру, от колена к колену, распространяя повсюду страх и сомнения. И всю ночь можно было слышать людей, плачущих в своих шатрах, как написано, «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Какая это была позорная ночь! И как должен был быть Бог!» Огорчен всем этим. Ангелы на небесах, наверное, удивлялись и не могли поверить, как такое могло случиться. Как мог народ, присыщенный чудесами, забыть Божью силу и верность к ним? Как мог кто-либо заключить, что Бог не способен провести их в эту землю? Однако послушайте богохульные слова Израиля, исполненные сомнения и горечи. «И роптали на Моисея и на Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?» Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Идти назад в Египет без воды, без манны, без указания направления. Без толпа огненного или облачного, который бы руководил ими, они сами по себе не продержались бы и неделю в пустыне. Даже если бы они дошли до Красного моря, как бы они перешли через него? А если бы даже и перешли каким-то образом, то как бы и встретили озлобленные враги, потерявшие всех своих первородных, свою армию и фараона? Египет. «Жаждал бы мести». Возможно, вы сейчас находитесь в битве. Враг наступает на вас со всех сторон. Вы знаете, что всемогущий Бог на вашей стороне, но все, что вы можете видеть, — это борьба перед вами. Вы говорите, «О Боже, зачем Ты меня вел в эту неприятность? Я не могу справиться с ней!» «Когда я получил спасение, я не знал, что это будет так трудно, что мне придется столько много бороться. Я думал, что я буду просто идти рядом с Иисусом, и все будет хорошо». Итак, некоторые сейчас думают просто собраться и уйти назад к своей прежней жизни. Но как далеко, вы думаете, они смогут уйти? Они не имеют ни указателей, ни провизии не Духа Божьего, чтобы вести их. А что вы думаете дьявол сделает им, когда они вернутся? Он разъярен тем, что они когда-то получили спасение, встали и засвидетельствовали против него. Вы думаете, он откроет им свои объятия? Нет, он будет искать их крови, будет стараться убить их, он жаждет реванша. Недавно две молодые женщины с проблемами ушли из нашего дома Анны. И это кончилось трагедией. Через несколько недель они ушли из жизни. Обе приняли слишком большую дозу наркотика. Мы видели не раз, как гибель время от времени приходит к тем, которые говорят, «Я иду обратно в Египет». Это потому, что дьявол — жестокий надсмотрщик. И расплата за грех есть смерть. Не имея сказал об Израиле, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Они возвращались в рабство. Они думали, что вернуться назад к чему-то более легкому, чем духовная война, с которой они столкнулись, но они ничего не видели еще? Прислушайтесь к этим словам Господа. «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будут они не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди его, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Другими словами, Бог сказал, «Достаточно». Они укоренились в своем неверии. Чем больше я делаю для них, тем в большем страхе и неверии они действуют. Теперь я сотру их с лица земли, я истреблю их, Моисей. И тогда я произведу новый народ от тебя, потому что ты остался верным». Но Моисей стал просить Бога и вить свое милосердие, долготерпение и прощение, Он говорил: Прости грех народа сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей а от до Египта до сели. Это приводит меня к самой сути моей проповеди. Вы можете быть прощены, но отделены от полноты Божьей. Вы можете быть, получателем Божьего великого милосердия, благословения и защиты, однако никогда не наслаждаться жизнью победы и покоя, которые Он предназначил для вас. Это последствия неверия. И вот Бог услышал молитву Моисея и простил ужасный грех Израиля, и сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему». Но какова была реакция народа?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 Благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. Бог продолжал являть свое милосердие, любовь и долготерпение к неверному Израилю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 не отнимал от уст их и воду давал им для утоления жажды их, сорок лет питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали и ноги их не пухли. «Вы, может быть, подумайте так с ними все было нормально». Они были прощены, все еще были руководимы Богом, продолжали наслаждаться духом по мере, были окружены заботой, накормлены и одеты. Что же еще можно было бы желать? О, здесь скрывается нечто ужасно неправильное, нечто самое печальное и трагичное. Видите, они были спасены, прощены и благословлены, но они шли в никуда». Они проживали свою жизнь напрасно, потому что были отрезаны навсегда от полноты Божьих благословений. Они были обречены на жизнь в пустыне, быть сухими, беспокойными, пустыми, несчастными и жалкими до конца своих дней. И они никогда не вошли в обетованную землю. Как написано, не увидят. Земли. Они были отделены, оторваны от наследства. Бог буквально разрушил свой завет с ними, обещание привести их в покой, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Почему Бог предпринял такие решительные меры? Почему он нарушил свое обещание, судил их на проживание в палящей пустыне, наполненной змеями? Очень просто, это произошло по причине неверия. У них уже стало привычкой забывать все случаи Божьей верности, и при каждом новом кризисе они роптали и жаловались. Но возлюбленные они не были оставленным. Народом они были спасены, освобождены от иго-рабства. Принесение животных в жертву продолжалось, мана продолжала падать, вода из камня продолжала течь, столб огненный и столб облачный все еще были видимы. Однако Израиль стал порочным, безжизненным народом. Бог назвал их злым обществом. На кого же негодовал он сорок лет, как написано? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покое его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Израиль был отторгнут. Не за поклонство, прелюбодеяние или жадность. Это было по причине неверия. Бог им сказал, вы не войдете никуда. Ваша жизнь будет вся истрачена в пустыне. Можете ли вы представить убогость проживания в страхе всю жизнь? Сорок лет эти люди ходили кругами. Их вся жизнь сводилась к простому существованию. Они потерялись в мелких проблемах скучающие, постоянно протестующие, постоянно больные душою, постоянно переживающие о том, чему никогда не суждено было сбыться. Это есть картина того, что случается, когда вы теряете свою веру. Вы начинаете беспокоиться о каждой мелкой, маленькой проблеме, которая наступает. Вы постоянно задаете Богу вопросы «почему?» И вы никогда не имеете никакой силы, радости или надежды. Бог говорит вам «иди назад в пустыню». Нет, я не оставлю тебя, но ты никогда и никуда не дойдешь. Вы можете оспаривать эту точку зрения. Все это теология Ветхого Завета – в Новом Завете Бог не относится к своим детям так сурово, но автор послания к евреям отвечает, о да, он поступает так же. Как написано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого и так. Постараемся войти в покой Онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в Непокорность. Бог предупреждает нас, чтобы мы не впали в то же самое неверие, которое обрекло Израиль на пустынную жизнь. Вы никогда не войдете в покой. Ваша жизнь будет пустой и сухой. Бог предаст вас вашим сомнениям и неверию, и вы проведете остаток своего христианского хождения в абсолютной нищете. Неверие неверие не даст вам войти в обетованную землю, как это случилось с Израилем. Я рад, что я не был на месте Моисея в течение тех сорока лет в пустыне, которые пас это разношерстное стадо. Хотели бы вы быть пастором, которому Бог сказал, «Не проповедуй, а веруй своим людям больше». Это ни к чему хорошему не приведет». Они ожесточили себя своим неверием, утвержденные в своих сомнениях, сделавшие ропот своей привычкой. Я буду терпеть их, но они будут доживать свои дни в нищете, ходя кругами по пустыне. Перед тобой сорок лет, заполненных несчастливыми похоронами. Даже Моисей должен был познать. Божье милосердие, долготерпение и всепрощение не может стереть последствия неверия. Неверие нарушает каждое обещание Божие. Это удаляет вас от полноты во Христе, от надежды, и это ведет вас в сухую пустыню. Я думаю, что основное большинство христиан так никогда не вступают в покой, полноты жизни во Христе. Они проводят свои дни спасенными, но несчастными. Они не имеют радости побед, завоеванных верой. Они никогда не знают жизни, свободной от постоянных переживаний. Они никогда не насладятся миром и радостью, которую приходят к тем, кто все доверил в Божьи руки. Только немногие Иисусы и Халевы входят верой, в жизнь с избытком. Вот еще один великий урок, который мы должны усвоить из прошлого Израиля. Мы должны быть очень осторожны в том, что мы говорим перед Господом, когда встречаемся с трудностями. Как опасно высказывать свои сомнения другим. Писание говорит, что те десять согледотаев, распустившие худую молву о земле, умерли, быв. Поражены перед Господом. Что же произошло с ропчущим обществом? Что же стало с теми, которые плакали? Для чего Бог привел нас сюда, чтобы умереть от меча? Лучше бы мы умерли в пустыне. Бог отвечал им, «Хорошо, вы и умрете в пустыне». «Живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». «В пустыне сей падут тела ваши, и все ваши исчисленные, сколько вас число, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня». Эти слова могут показаться вам слишком жестокими. Вы можете сказать, но ведь израильтяне были всего лишь люди. Они были оторваны от родины, путешествия здесь и там, переживали за своих детей и так далее и тому подобного. Но смотрите, Бог не ищет ответа чисто человеческого, Он ищет ответа веры. Он ищет людей, которые бы сказали «Я верю в Божье Слово, и я верю, что Он больше заботится о моей семье, чем я сам. Я не буду бояться, потому что Он верен сохранить меня в эти трудные времена. Даже болезнь и смерть не могут отлучить меня от Его любви и заботы обо мне» а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистую. Если мы собираемся устоять в эти последние дни – мы должны быть сильны в вере, и ваша вера должна основываться только на Слове Божьем. Наш Бог сказал, что Он может избавить нас, и Он действительно знает, как это сделать. Он знает, как избавить вас от всех ловушек, всех испытаний и искушений, если только вы доверитесь Ему».